Техника на пульте управления бывает разной. Кто-то обожает гоночные машинки, а другие в то же время фанатеют от строительной техники. И именно для второго типа людей я подготовил вот этот выпуск. Сегодня вы познакомитесь с самыми крутыми машинками на пульте управления, которые издалека реально можно спутать с оригинальными. Ну а перед началом не забудьте поставить этому видео лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик. Сделали? Еще напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей и поехали! Как вам этот офигенский экран? Меня он сразу удивил своими размерами. Игрушка в высоту со взрослого человека. Вы могли себе это представить? Плюс она супер четко двигается, идеально работает и имеет полный набор функций, как в настоящем кране. Короче говоря, это именно тот вариант, который заменит реальный кран в относительно небольших делах. Я бы очень хотел его себе в коллекцию. Другой раз не пришлось бы лично что-то тяжелое таскать. Ну а если подобные крупные экраны и прочая техника вам по каким-то причинам не супер сильно заходит, то прошу любить и жаловать небольшую рабочую машинку на пульте управления. Она приятно и прилично выглядит, шикарно выполняет все свои задачи, никак не зависает, не ломается, четко стоит на кочках и не менее четко работает с песком. А хотя если бы вы поставили перед этим экскаватором какую-то другую задачу, он бы с ней справился так же легко. Мне модель супер сильно зашла, и я бы определенно хотел подарить ее или что-то вроде того детям. Готов поспорить, они кайфанут. Вилочный погрузчик вид специального складского напольного транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования поддонов и других различных грузов при помощи вил или других рабочих приспособлений. Сделать его хотя бы игрушечным безумно непростая задача. Тебе приходится учитывать буквально каждый моментик, каждую детальку и возможность транспорта, чтобы все работало четко и без изъянов. И как вы сейчас можете наблюдать, у авторов данного проекта все это получилось. Ребята реализовали погрузчик, мягко говоря, идеально. Он, как я понял, в точности повторяет модель какого-то их местного китайского погрузчика. Короче говоря, суперский проект и не менее топовая работа, оцениваемая мною на 10 из 10, никак иначе. На очереди у нас не менее детализированная модель грузовика фирмы MAN. Его корпус сделан ровно так же, как и в оригинальной машине. Авторы проекта учли буквально все, добавив туда даже игрушечного человечка. Данная модель может быть дополнительно оснащена световым и звуковым модулем. Двери машинки открываются внутри кабины. Как оказалось, можно поместить даже своего человечка. Главное, чтобы тот подходил по размерам. Насчет прочности этой модели можете не переживать. Все сделано из надежного пластика, который не помнется и не сломается, даже от самых больших кочек на дороге. Груз, перевозимый этой машиной, всегда доедет в целости и сохранности. Кстати, я тут заговорил про грузоперевозки, так вот я просто никак не мог позволить себе пропустить мимо вот этот грузовик с офигительно длинным прицепом. Такое ощущение, что на него еще можно установить три таких же грузовика. Для чего оно нужно в мире игрушек, я понятия не имею. И именно поэтому предлагаю вам лично оставить догадки в комментариях под видео. Чтобы вы перевозили, окажись в вашем распоряжении вот такой игрушечный грузовой автомобиль. А теперь речь пойдет о фронтальном погрузчике, который хоть и не сможет поднимать ничего тяжелее собственного веса, но все же пользу на производстве он точно принесет. Итак, пока вы смотрите за этим внешне не самым привлекательным и ярким, но в то же время безумно полезным погрузчиком, я объясню вам, что он собой представляет. Фронтальный погрузчик – универсальная самоходная спецтехника, разновидность ковшового погрузчика, предназначенная для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ, Особенности конструкции позволяют ему набирать в ковш с любой горизонтальной поверхности. А это пластиковая, но совсем не легкая и ненадежная модель катка от фирмы КАТ. Он отличается тем, что человек лично может выбрать, какую функцию его рабочая машина будет выполнять. Она может быть как погрузчиком, так и разрыхлителем земли, так и тем же ранее упомянутым катком. Часто люди думают, что универсальные варианты – это не рыба и не мясо, что-то бесполезное и не лучшее в своем деле. Быть может, в реальности так оно и есть, но данная игрушечная машинка точно к этому не относится. Она превосходно выполняет все функции. Что ж, холодные времена наступили, дамы и господа. А значит, самое время обзаводиться снегоуборочной машиной, которая поможет справляться со всем этим безобразием. «Да ладно, шучу я. Конечно, я снег не считаю чем-то плохим. У меня вон зима вообще любимое время года, поэтому я кайфую. Однако даже мне порой не нравится чересчур много снега у ворот на даче, поэтому я бы с удовольствием попросил помощи такой машинке. Она хоть и небольшая, но из-за мощного движка быстро уберет весь снег. Да и к тому же этот процесс будет безумно веселым, поскольку гоняет она подобно каким-то болидам Формулы-1. В общем, и адреналин подарит своему пилоту, и полезное дело сделает». Почему люди так часто делают игрушки из пластика? Они что, хотят, чтобы те сломались? Ха, да что вы такое говорите? Как раз-таки наоборот, они желают, чтобы человек как можно дольше ими играл. Металл ведь тяжелый. Его стоит использовать в проектах лишь когда вы делаете что-то такое же технологически крутое и в то же время сложное, как данный экран. Он имеет встроенный и непростой механизм, позволяющий ему раскрываться и закрываться за считанные секунды на глазах у человека. Причем все работает без нареканий и каких-либо фейлов. По-моему, эта игрушка надежнее многих машин советского производства. Без негатива. А это настоящий самодельный бульдозер. Тот самый транспорт, который можно использовать, где вам будет угодно. И он всегда пригодится. Так можно, как этот чувак, пользоваться им для все той же уборки снега. Причем справляется он, как показывает практика, не хуже снегоуборочных машинок. А прикиньте, сделать ровно то же самое, только больше раза в два или три. Затрат энергии будет не шибко больше, а вот пользы в разы. По-моему, я придумал свой бизнес по уборке снега. Буду выезжать к людям на участки и несколькими такими игрушками чистить снег. Вот все офигеют. Карьерный самосвал – машина грузоподъемностью до 450 тонн с саморазгружающимся кузовом. Основная сфера его применения – перевозка породы на разработки полезных ископаемых. Именно большие самосвалы составляют основу парка горнодобывающих компаний. Они имеют преимущество как перед конвейерным транспортом в условиях перемещения горных пород с разными физико-механическими свойствами, так и перед железнодорожным транспортом, позволяя упростить процесс отвалообразования. Но мы сейчас пришли не на гигантских представителей этой сферы смотреть, а на вот этого милого самосвальчика, который управляется пультиком и издает такой звук, словно относительно небольшая машина. Настолько там сильный и серьезный двигатель внутри. Думаю, пока я вам все это рассказывал, вы уже лично убедились в инновационном превосходстве данной модели над какими-то альтернативными другими. А вот что является не менее топовым в своей сфере, так это данная бетономешалка. Радиоуправляемый грузовой автомобиль HUNA 1574, оборудованный строительной бетономешалкой, является уменьшенной копией настоящего профессионального автобетоносмесителя – Благодаря масштабированию 1 к 14 игрушка выглядит очень реалистично, отличается большими размерами и повышенной грузоподъемностью. Из особенностей модели стоит выделить 10 систему управления, пультик с частотой 2,4 ГГц, дальностью действия до 30 метров, перезаряжаемую топовую батарейку, а также удобное USB-соединение. Но разве это не сказка во оплате? Следующий грузовик лично меня с первого взгляда удивил своим внешним видом. Он вроде как сильно похож на классическую модель, на какой-то старый УАЗик или что-то вроде него, но в то же время буквально пестрит яркостью и оригинальностью, самобытностью, разделенной с инновационностью. Грузовик ездит на гусеницах, а значит, ему вообще никакая погода не помеха. Снег на дворе, лед, дождь или грязь все равно. Грузовик проедет, куда ему нужно, и выполнит приказ водителя. Но ну разве это не идеальная машинка? М? Тягачи от компании Tamiya, наверное, одни из самых популярных во всем мире. Кто не знает, что такое тягач, быстренько расскажу. Это самоходная безрельсовая наземная транспортная машина, предназначенная для буксировки прицепов и полуприцепов, не несамоходных машин, грузов на санях и волокушах, а также для буксировки арт и ракетных систем, неисправных самоходных машин и самолетов на аэродромах. Короче говоря, перед нами уникальный и по совместительству универсальный боец, готовый на все. Он готов даже стать вашей коллекционной игрушкой, поскольку внешний вид у машинки просто фантастический. А вот еще один карьерный грузовик, тот самый, который используется, вы не поверите где, в карьерах. На самом деле, эта машинка сильно уступает остальным по своей инновационной части, по возможностям, да даже по внешнему виду. Но именно последний фактор, внешка, меня заставил добавить этот грузовик в выпуск. Он слишком маленький, но, как говорит известная поговорка, удаленький. У карьерного грузовика автоматически открывается и закрывается его задняя часть, а значит человек всегда сможет лично управлять им издалека и не пачкать руки, делая сбыт материалов дистанционно. Прикиньте, как клево будет детишкам играть в такую машинку. Они почувствуют себя настоящими боссами производства, которые не своими руками что-то вечно поднимают и опускают, а используют технологии. Короче говоря, ставлю этому на первый взгляд невзрачному грузовику 100 баллов из 10. Вот так вот. Кстати, вы не заметили, что все грузовики сегодня у нас были сделаны в своего рода хай-тек стиле? Даже вон предыдущий малютка имеет инновационную систему поднимания и опускания багажника. Так почему бы нам не вспомнить ретро-модели и не вкусить их сладость? По-моему, они совсем не уступают современным. Во внешнем виде, конечно же. В плане технологий тут спорить бессмысленно. Поэтому я предлагаю обзавестись таким грузовичком чисто для коллекции, чтобы он стоял и радовал глаз. Работают все-таки пускай более современные модели. Ставьте лайк, если вы со мной солидарны. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Но в прошлом конкурсе победил Эрик Калинин. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.